Шкиц. Эй, ты челмандер? Ты чё че хочешь, мужик? А чё у тебя есть? Красные конфеты, ягоды моронга и героин для черных собак, братан. Чё не так с твоим дружком, мужик? Андонал мешок грязи. Он будет бледным еще пару часов. Но мне это не нравится. Я больше люблю старую школу настоящих гангстеров. Так что, я получился героин с ягодами или нет? Миллион, заверни дерьма ребятам. Че смешного, мужик? Я полагаю, что челизард тоже есть, да? Что? Нет! Звучит глупо мужик. Это черри, чело. Круто! это твои друзья? О, тебе нравятся эти малышки? Да. Сколько стоит худая? Это особенная бро. Она моя девушка. Да за такую фигурку я заплатил бы втрое больше. Давай, милая, залетай. Черт. А ведь Джинкс тоже хороши. Мм. Подожди секунду. Какие-то проблемы? Ты что, коп, мужик? Воу, воу, кого ты называешь копом, мужик? Тебя, блядь. Знаешь что, Челмандер, Джоломиллиан, думать, что мы копы, это немного расизм. Один Пикачу стал детективом, и теперь мы все под подозрением. У меня столько же прав на мешок наркотиков и пакет колокольчиков, как и у любого другого. Теперь, мы договорились? Или нет? Опусти эту пушку, чувак, вы чё, блин, делаете? Чёрт возьми, Глум! Прости, я просто не видел, что происходит! Ух, блядь, отпусти его! Спокойно, спокойно, воу, воу, спокойно! Спокойней, Челмандер! Ты же не хочешь убить копа, так? Да похуй! Замри! Руки вверх, блядь! Держи их и бросай на заднее сиденье, мать твою! Ты только что пустил на сморку 5 месяцев детективной работы, Глум. И по-хорошему я должен размазать твои вишенки по бардачку прям тут. Хорошая работа, детектив Дита. Ты реально спас наши задницы. Без проблем. Черт, мужик. Рад видеть, что я теперь рядом с тобой, а не внутри тебя. О, прости, прости меня, чувак, Прости! Magazine. Salt and pepper. Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly, Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, the hard. You never taught